привет друзья с вами амир исламов сегодня поговорим про один интересный сервис от google который нужен для стилизации и кастомизации ваших карт карты используются в основном на сайтах давайте посмотрим пару примеров вот один из примеров вот мы видим здесь сайт и показывается где мы находимся но обычно именно в этом разделе карты у нас не показываются. или вот еще пример есть достаточно такой темный сайт все хорошо, все красиво, ну как красиво, конечно относительно, но в плане все темном фоне, в одном стиле и бац такая яркая светлая карта, которая совсем не вписывается в формат дизайна сайта. Как раз таки стайлинг Wizard от Google поможет вам решить этот вопрос. Сервис поможет, во-первых, дизайнерам показать в каком стиле вы хотите оформить карту на вашем сайте. И дальше вы можете просто передать код для верстальчика. Давайте рассмотрим, как все это работает. Вот мы перешли на сервис, ссылка будет в описании. И нажимаем на Create Style. Вы можете нажать на Create Style, да, чтобы создать новый стиль. Либо импортировать стиль, который использовал прошлый дизайнер, либо верстальчик. Нажимаем Create Style. Здесь вы можете выбрать сразу тему. Выбирайте тему в зависимости от стиля вашего сайта. Да, не забывай, что можно выбрать и город нужный. москва к примеру если у вас сайт минималистичный в основном в белых в серых тонах вы можете брать черно-белый вариант использования ретро тоже прикольно и вот как раз таки для этого сайта для черного вот я его закрыл с квестами я выбрал вот такую тематику мы с темой определились. Еще такой вариант и такой. Что мы можем сделать дальше? В этих ползунках вы можете настроить детализацию показа дорог, крупной дороги, либо даже маленькие улочки, чтобы показывали. Далее. Города и районы. А нет, не города и районы. Вру. Это различные парки и достопримечательности. И далее название рек и парков. Практически то же самое. labels Ценник этикетка. Так, ладно. Что можем делать дальше? Можем закончить и оставить как есть. А можете перейти в More Options и настроить все более детально. Здесь все по-английски, но в целом понятно. Вот есть парки. Те моменты, которые подмечены сзади левым кружочком, поинтом, они уже активированы. Вот, к примеру, возьмем парки. Что вы можете сделать? Можете поменять цвет текста у названий парков, либо поменять сами цвета. Нажать сюда «Colors» и выбрать другой цвет обозначения парков. ладно пусть останется черным посмотрим еще пару параметров к примеру попробуем закрасить все наши водоемы другой цвет так ищем water так water так геометрия цвет здесь можете выбрать параметры палитры Вот мы закрасили все реки в синий цвет. Ну, конечно, вы можете настроить любой другой оттенок, который вам нужен. Для чего это нужно? Ну, как я говорил, можно настроить палитру карты под ваш стиль сайта. А во-вторых, можно выделить самые основные места, которые вы хотите отобразить на сайте. К примеру, вы хотите сделать сайт, где расскажете о парках, либо о реках. Ну, мало ли что. Либо показать парк красная пресня. Да? Вы можете выделить его отдельным цветом и тем самым акцентировать на нем внимание. Настроек на самом деле много. Вы можете посмотреть, интуитивно все понятно. Так, что делаем дальше? Вот вы настроили карту в визуальном стиле. Нажимаем Finish. Теперь Google показывает нам код, который вы должны отправить вашему верстальщику. Copy Джонс. копирует copyjones и копирует url и вставить э, в текстовый файл. Далее скинуть верстальчик, вот, если верстальчик адекватный и э, в принципе не с кривыми руками, то он сможет вставить этот код на ваш сайт. На этом все, надеюсь это видео было для вас полезно, не сейчас так в будущем оно обязательно пригодится, поэтому ставим лайки, подписываемся на канал и также на блог ВКонтакте, ссылка будет в описании.